Всем привет! Сегодня мы выбрались на охоту на зайца. Вчера мы были на загонной охоте, охотились на оленя. Добыли лосика такого, ну взрослого, но небольшого. К сожалению, видео там полноценного не получилось с охоты, но какие-то кадры интересные. И, и вот посмотрите, на меня вышли олени-рогачи. Сегодня мы приехали на зайца, у нас уже больше недели лежит снег. Вот в ноябре это какое то ну, аномалия, можно сказать, для нынешней, ну вообще для последних зим, хотя еще, еще даже не зима. Уже я добыл в этом сезоне 5 зайцев. Сегодня у нас большая компания, 4 собаки, целая сувора, лайка, яктерьер, эстонская гончая и русская гончая. Все будем охотиться на зайца. Погодка класс такая, не холодно где-то около нуля. Думаю, что будет интересно. Спасибо, О, кто-то ходил. Это вы вчера ходили, да? держать две дороги от мусорки и вот эту направо вот направо поворачиваем пойдем молотняк бы тоже хотелось бы зацепить Одного зайца нашли. Вот такого. Белого, беляк. Чиво, чива, чива. Что там зайц? Коза На лес он пошла а? Коза пошла на лес Ой, сейчас они будут ее колотить Бляха, до ночи Ну а зайца, кстати, тут тоже без следов хватает В этом кусту работает ты то получится вот это собака лайк одна надо было Да, он свежий след зашел в эти кусты Дианагавкой. Ножичка лосиная. Вася козы на тебя пошли. Две штуки. На меня выскочили прям пару метров. Тронулся. Марта за ним идет вообще. Метров 10. По лосю пошла. Вася, он пошел туда, в те корчи, где ты ходил. Сейчас на тебя выскочит. Я его строгал. плавил его, стоял. Ну все, диплом по лосю можно давать. Но у меня есть тут следы где поле, трава в закутке это. Все стоптано. Но я туда не перейду. Канала. Да, там надо обходить, блин. Полкилометра. И пару человек, чтобы вытащить зайца. Блин, заяц поднялся за спиной, и, не знаю, наверное, с другой стороны каналы, что ли. Ну, первым вроде как зацепил, не знаю, пошел Надо на добычу, поставить на след. пошел в ту сторону, не на лес. Не пошел не на лес, пошел в этот закуток с травой. Понял, что я так понял, прям ты его прошел. Ну шерсть вот есть, выбила шерсть. Значит, попадание было. Ну всё, брендер в твою сторону идёт, где-то зави ещё. Не, крови нету. О, лесу выгнали, блин, я думаю, что зашибуршала, пошла, э, короче, она на лес леса. И зайца не получилось найти, и чива ушла. Походу за то и что мы подняли после выстрелов. Ее не было где-то около двух часов. Мы уже там дурные мысли начали в голову лезть, потому что трасса недалеко. И место такое, что ну, все открытое. Вот видели ее, потом не видели. И мы уже соли там все обходили, ни нор, ни, ничего нету. Но в итоге она пришла потом через два часа. Ну, Чуть-чуть покусанная. В земле, видно, в норе сидела. По той лисе, скорее всего, пошла и в нору зашла. Вчера было оттепель, вчера мы на охоту не ходили. Ну и сегодня так около нуля. Ну и вот снег, эти вруны опять наврали. Только вот недавно посмотрел, писали, что пасмурно, но снега не, не рисовали. Ну как-то надо логически завершить эту охоту, поэтому попытаемся сегодня. Погода, конечно, не, не самая лучшая для зайца, потому что старый снег подрастал, уже такая, он такой твердоватый. И вот сейчас этот снег засыпет и те следы, что и были. Короче, ну так будем ходить. Чисто по интуиции охотничьей. Сегодня мы только троем. Я, Оля и Чива. Все, вперед. Вот первые кустики мы здесь были э, две недели назад. Три зайца здесь подняли. Возможно, одного добыли. Возможно, и сегодня здесь что-то будет. Оля уже мастер. Она здесь два штуки целых подняла. Сейчас она будет показывать профессионализм сегодня стреляю строечки ну, в принципе по зайцу я все рода строечки стреляю вот это у меня еще с гуси остались СКМ э -э, Русь 33 грамма Что-то подняло а чего? А чё? Скорее всего, что зайца, судя по тому, как гонит. вот и завершилась наша сегодняшняя охота в общем за эти выходные так мы ничего и не добыли по зайцу стреляли сегодня такая мерзопакостная погода была промокли колесо пробили короче ну, косуль видели чего лис погоняла коз погоняла зайца ни одного не подняли Ну, сегодня такая погода была что на зайца нужно было наступать ну, вот такие вот три дня охоты. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях.